Да, потому что полномочия законодательного собрания связана с утвердить эту нарезку или не сочетавшись с ней, внеся из них в какие-то правила. Так там по-русски, уже как А что им может понравиться? 20 дней в день этого собрания, поэтому ожидайте. А что им может понравиться? Треста, потому не могу. А что вы имеете ввиду? Чистая традиция это логирование И для самого такого, быть, несообразительного зрителя еще расскажите, как будет проходить эта система 25 кругов. Да. Вот подробно. Что нужно знать избирателям? Вот. Пожалуйста. Да. Будет применяться в Санкт-Петербурге смешанная избирательная система, которая предполагает участие в выборах и политических партии, которые имеют.. политические партии могут выдвигать свои списки по пропорциональной части для того, чтобы претендовать на 25 мест из 50 по законодательном собранию, и будут конкулировать списки. То есть людей будут указаны политические партии, их лидеры, пятерки, а также территориальные группы, которых может быть либо 13, либо 25. То есть может быть количество групп не по количеству кругов. Вместе с тем весь город уже превратился в такую электоральную географию, то есть сформирован 25 одномандатных мажоритарных групп, в котором будут продвигаться политическими партиями и самостоятельно, то есть самонаближать будущие кандидаты, которые будут бороться so he's a В основном, основная часть структуры в политические партии, которые идут к выбору, потому что в члене созданного намочника, придача мандат осуществленных. Эта система смешанного она довольно наёмно отличная, потому что промышлен предполагает баланс интересов и политических партий, и э, ярких харизматиков одномандатников, которые могут облигаться в партии и, и, и самостоятельно. Эта система очень похоже на э, систему выборов депутатов государственных группы, практически близнецовной системы, поэтому э, избиратель рубрики будет сложиться, он будет невозможно, так как выборы депутатов государственных выбора и депутатов законодательного собрания будут проходить по одинаковым системам. Будут очень похожие бюллетени с разными кандидатами. Я разыграл с Нарезка на 10 лет, это так ли? Следующие нет, выборы нет, тоже нет, будут по файлу Нарезки. А ведь город расширяется, по-моему, дополнительно издательным. Верно. Нет абсолютно в подставочном произвеске. Но в соответствии с новой презентацией стабилизации избирательной политической системы, которая в федеральных законах выписана, округа фримирует 7,5 на 10 лет. Но это не значит, что у них нельзя относиться новым установленным порядком. Потому что, например, если при росте или мозг или увеличить Короче, вы просто провели посетить правда.